Inside, find... Найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Понял. Буду искать выход. Ближайший выход, скорее всего, ведет вглубь очистного комплекса. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Есть, би Ты тоже смотри в оба. Понял, пилот. Подмога! Подмога! Говорит Кейн. Друзья из АМС и ополчения, у нас возникло недопонимание, но ничего страшного. Все Кто это был? Открывай досье. Кейн, наемник, обычно связываемый с бандой высшие хищники. Известный наркоман и наркоторговец. Слушай, а этот наемник он что, обдолбался чем-то? Ой, не лезь, Кто знает, что вы. Точно. Похоже, этому психу без разницы кого-то. Да -да -да. ну, Чем сам оставшимся на объекте если кто-то не в курсе Кейн и главный чувствуйте себя как дома пока вас не убьют а ждать осталось недолго Держите! им может потребоваться помощь. ОМС, новая тяжелая пехота. Мы в наружке! Пилот я ополчения на пути вашего следования и может потребоваться помощь. Труп что-то движется! Осторожно! Это наш пилот! Капитан, у нас тут пилот-ополчение! Не стрелять, он из РСП. Посмотрите наш лев. Рад видеть своего, сэр. Нашему отряду крепко досталось. Им срочно нужна помощь. Внимание! Возле 3А обнаружено. Куда же я иду? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс выжить. Фильтрация опасна. Савангарди, пилоты из РСП, убивают войсков и зайдет. Что бы ты ни не был, неплохо. Очень неплохо, друг мой. Это лучше того, кого я убил за тебя.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 Ты тоже лети. Где находишься? Иду вдоль грязевого потока. Впереди сильное течение, что указывает на выход. Двигайтесь дальше. Ещё немного, и наши пути пересекутся. Отлично. Очень рад. Обнаружено скопление сил безопасности AMC. Приготовьтесь, пилот. Рад видеть, друг. Аналогично, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. и перегруппироваться. Я пометил на вашем дисплее панель управления. Переключение системы фильтров насосов. Аварийное отключение. клещей! выкуйте их! Лямбда-4, воздух. Выпускаю клещей. Цикл остановки насосов 20%. Много тяжелых металлов. Они мешают работе моих систем наведения. Значит, мне самому все делать? Пока что, да. Чикл остановки насосов 40%. около остановки на 50 процентов Визуальный контакт с пилотом, начиная огневую поддержку, опасность рядом. Эй, Вы хорошо держались. Я отметил это в протоколе. Я обнаружил выход на этой стороне. Сюда. Директиву номер два выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Тебя не приглашал. Поэтому ты умрешь. Так, так, отлично, еще один заблудший герой. Да еще и с титаном РСП Авангард. Ого! Одобряю! Повеселимся, Салага! 6 вызывает Кейна. класс Авангард, прорывается через комплекс. Прием. Кейн, нам нужно подкрепление в сувенир. связи. Расшифровка вражеских переговоров всегда играла важную роль в войнах. Это даст нам преимущество. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение.